Дорогие друзья, студия Александра Александровича Карасева предлагает вашему вниманию прослушать ностальгический альбом «Песен военного времени». Ах, война, что же ты сделала, подрая, Стали Наши мальчики головы подняли, Подозлили они до пау. Набороги едва помоячили, и ушли за сандатом сандат. До свидания, мальчики. Мальчики. Постарайтесь вернуться назад. Нет, не пьяте. Вы будьте мы Не шалейте не пуль, ни И себя не вщитите вы. И все таки постарайтесь вернуться. Назад. Ах, война, что ж ты подрое сделала вместо свадьбы разлуки и дым. Наши девочки платятся белые. Раздавились сестенком своим. Сапоги, куда от них денешься, Да зеленые крылья полком. В наглуючих расплетников. Девочки, мы цветем с небесчёты потом. Пусть падают, что верит вам не вождём. Что идет тебе мой До свидания, девочки Девочки Постарайтесь глубже назад до свидания девочки, девочки, постарайтесь вернуться Дороги, путь до туман, хранят тевоги, даст тебе боги, знать не можешь, творись вай. Может, говори сложишь зложишь посреди стиль Бьется пыль под сапогами, степями, поляны, а кругом буршует пламя да до пури Дороги, пута, дума, холода, тревоги, дасть теплый бурям. Выстрелы грянет, ворон кружит. Твой дружок в не Неживой лежит пырится, кропится, А дорога птица, шепчится Пылится, горбится А кругом заблуждается Чужая земля Ах, дороги, пунда, да, тревоги, да, степ, мой бурян, солн. Все встает, укрыться от нога, Мать-синочка ждет, И бесконечными путями, Степями, падами, Все клетят во сердца нами, Давайте глаза Ануха-дологи. дома хала до мой Снег ветер, Вспомним, друзья. Нам дороги эти позабыть нельзя. Есть город, который я вижу во сне, О, если бы вы знали, как дорог У чёрного моря, явившийся мне В цветущих акациях город В цветущих акациях я у моря. Есть море, в котором я плыл и тому, и на берег вытащен к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул И вдолго не мог надышаться И вдолго не мог надышаться У вам моря Родная земля, где мой друг молодой Лежал обжигаемый боем недаром даром венок ему цвет золотой И назвал мой город героем вам мой город героем, ученого моего. А жизнь остается прекрасной всегда, хоть старый, ты или молод. Может, каждой весную... Как тянет меня в Одессе мой солнечный город, в одессе мой солнечный город, ученого моря, ученого Муя. Спиос неслишь, Невесём, Слетает жёлтый лист, Старин Иванс, осенний сон, играет карманист, Вдыхают жаруясь басы и словно вза-быти. Сидят и слушают бойцы. Товарищи мои, под этот вальс весенним днем ходили мы на круг. Под этот вальс в краю родном любили мы подруг. Под этот ванн славили мы очей любимых цвет. Под этот ванн скрустили мы, когда подруги нет. И вот он снова прозвучал. В лесу прифранктовом, И каждый слушал и мочал О чём-то дорогом, И каждый думал о своей, Припомнив ту весну. И каждый из нам дорога к ней ведет через войну. Пусть свет и радость встреч нам светит в трудный час. А год придется всем лулить, Так это что только раз. Но пусть смерть в огне, в дыму, Бойца не устрашит. И что положено кому, пусть. Каждый завершит, Так то, что же коллажь члёт, Да будет так крепко, Пусть наше сердце не замрет, Не задрожит рука. Настал черёд, пришла пора, идём, друзья, идём. За всё, чем жили мы вчера, за всё, что завтра ждём. Пьёс неслишен, невесом, Слетает желтый лист. Старинный фант, соседний сон, Играет гармонист. Вздыхают жалюя и словно в самом пути сидят и слушают бойцы товарищи мои, сидят и слушают бойцы товарищи мои. Бьется в тесной пятёке огонь На пареньях Смола как слеза И поет мне все вланки гармонь Про у рыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты В белоснежных полах под Москвой Я хочу, чтоб услышала ты Как тоскует мой голос живой я хочу, чтоб пусть ты, как таскует мой голос живой. Ты сейчас далеко-далеко, между нами снега и снега. Да тебя мне дойти нелегко, А до смерти четыре шага. Пой, кому негабрь угрена цена, счастье зави. Мне в колодке землянке тепло От твоей негасимой любви Мне в колодке землянке тепло От твоей негасимой любви Бьется в тесной печуке огонь На паленьях смола, как слеза И пойдет мне в земланке гормонь Про улыбку твою и глаза про себя мне шептали кусты В белоснежных полях под Москвой Я хочу, чтоб услышала ты Как тоскует мой голос живой я хочу, чтобы услышала ты, Как таскует мой голос живой. Даль великая, дар бескрайняя, за кольцей и в судьбе. Я тебе, земля, несколько кланяюсь, поиск, кланяюсь тебе. Мой родимый край, бездорожье, Ты праздник мой и броня, Память общая и бездорожья У земли моей и у меня. Память общая, Тебеста общая у земли моей и у меня. Я хотела тебя на своих руках, То кладя судьбу, то мала. Друг бы друга нам не просить никак будем дальше жить земля. Мой родимый край, бесторочье, ты, праздник мой, и броня, счастье общее, и горе общее. У земли моей и у меня Счастье общее и горе общие, У земли моей и у меня В свой последний час Я вдохнусь когда и каждый свою оглянусь, а малым срок душкам, упаду в тебя, С первым голосом вернусь. Мой хотим выкрай, место ручье, ты практик мой. И бротня, солнце И сердце обшие, у земли моей, и у меня, солнце обшие, сердце обшие, у земли моей и у меня. Хотим край, место Три праздник мой и гоня, солнце общее, и сердце общее, у земли моей, и у меня, солнце общее. И сердце общее У земли моей И у меня Солнце синее, коня. а он коня. Как гражданская война темра то Много полей, тропинок, только правда одна Краму крает гражданская война Темра-то-темра Много по трапинак, только правда одна. в ливне, нам пророчать пятну. Мы на плече и войну, и мушку. Что ж, над нашей твою не спаста, Пламенеет звезда. Мы ей жизнью клянемся Навсегда, навсегда. Дождь над нашей судьбой, Десвостя пламенеет звезда. Мы ей жизнью клянемся Навсегда, навсегда. И над тепью славящей Волан пусть не кружить, Мы ведь вечность Собираемся жить. Если снова как миром гранит хром, Небо вспыхнет огнем. Вы нам только шепните, мы на помощь придем, Если снова над миром гонит ром, небо вспыхнет Вы нам только шепните, мы на помощь. Boom, boom, Видит ли поле Пароша, Пароша, Пароша Видит ли поле Пароша, Или котки и Стоит на травою Алёша, Алёша, Алёша Стоит над горою Алёша, Болгарит узкий занят, А по-прежнему койко, По-прежнему койко, А сердце по-прежнему койко, Что после сердцовых пуги. Islam, may you forgive us, forgive you forgive Мало под траской рожей, под траской рожей, Немало под траской рожей, Легло убедями к парней, Вот просто вот этот Алёша, Алёша, Алёша, но то, что вот этот Адоша известна по арканисей, Где вин нам покоям опьятым, Покоям опьятым, Где вин Ему не зайти с цветоты Цветовок не дарит, девчатам, девчатам, девчатам Цветовок не дарит, девчатам, они ему дарят цветы. Белит ли поле Пороша, Пороша, Пороша Белит ли поле Пороша, Или котки лифт не шумят Стоит над корою Алёша, Алёша I stay know. Stayed. And. Oh, you are. Oh, Я сижу и думаю, как мне тебя выназивать. Тихо, мы тихо Как мне тебя выдать. Тихо, мы тихо идуем. Как мне тебя выдать. Я назову тебя личинка, Только ты тачка, Янга зову тебя звездочка, Только ты тоже цвети, Янга забудь тебя звездачкай, Только ты дождь цвети. Я забутика тебя улинкай, только ты раньше Янгна Я за улинкай, только виздерус виздерус виздерус Я назову виздерус виздерус везде успевай. Я на запуте за радугами, только ты ярче, дорогие. Я на запуте за радостью, только ты даже зави. Я назову запуте за радостью, только ты дальше, зови. Ехали на тройке с буберцами, А вдали огоньки. Мне б теперь в сокольки за вами, Душу бы развеять, от тоцки. Дорогой Длинною до да ночкой лунную Да с песней той Что вдаль летит Звеня Да с со семи что по ночам так мучила меня. Помню наши встречи и расслухи Навсегда ушедшие, когда И твои сияют, руки. В тройке улетевшей Она а всегда... Дорогой длинную длинною да ночкой лунную, Да с песней той Что вдаль звеня Да старинную. Той что по ночам так мучила меня. Пусть проходит молодость, лихая, Как Сквозь подсчиталая вода. Только наша тройка удалая Будет с нами взяться сквозь года. Стой старинную, стуй семиструнною, что по ночам так мучила меня. Да стой старинную, стуй семиструнную, что по ночам так мучила меня. Темная ночь Только пули свистят по степи Только ветер гудит в холодах Тусклые звезды мерцают В ночь ты, любимая, знаю, не спишь И у детской тайком Ты слезю утихаешь Как я люблю к любину твоих гласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас, Губа Ми, Тмная ночь, растерает любимость. И ты ваш, моя чел, моя между нами. в тебя, дорогую, подругу мою. Это вера от пули меня темной ночью хранила. Градостно мне я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь любовью меня. Чтоб со мной не Смерть не страшна, С ней не разу мы притяжись в тебе. Вот ты теперь надо мою, ага, да, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю само, ничего не случится. Один из Они до сей поры свинок всегда в них. Летят и не потому, так часто и печально, мы заломаем грань небеса. Быть может это место для меня Настанет синий журавли, время. я поплыву в такой же земка из под небе по птицы всех вас кого остан на земле A pedestrian adversary Грезный лист, когда же третье, травпинка вдаль, Увозит нас. Как кто-то третий, как кто-то третий, травпинки той, не заводят класс. А кто-то третий, а кто-то третий Дразненький дой не сводит глаз. Луна за речкой ярко светит, Мога сливается звонок. А кто-то ты идти А кто-то ты идти Хоти нас за за мы завтра вновь стал тобою встретим За речкой зеленький восход. А кто-то третий, а кто-то третий Уновь до рассвета не уснёт. Нет, нелегко, на белом свете свою судьбу любовь найти, еще труднее остаться а перейти на долгом жизнь пути. И ещё трудней остаться а таким надолком в жизни нам пути.